глава 16 мы неверно понимаем мир вторая неделя июня я уже как-то говорила вам о законе йоги всей жизни когда начинает происходить нечто очень важное и хорошее Могучие, нехорошие силы тоже оказываются побеспокоены и пытаются помешать хорошему. Быть может, это как-то связано с тем, что начинают открываться каналы, а может быть, это дурные каналы противоборствуют, сражая за собственное существование. Как раз в ту ночь после нашей с комендантом первой атаки на эгоизм изнутри, ко мне под навес пришел пристав, когда я уже спала. Вечно зарычал, и я немедленно проснулась. Стояла поздняя и ветреная ночь. Приближались летние дожди. Однако, благодаря почти полной луне, я в мгновение ока смогла различить пристава. Его запах, запах выпивки, казалось, в первый же миг заполнил собой всю комнату. Вечный уже было приготовился к прыжку, но я успела поймать конец веревки, за которую я его привязывала ради старухи-хозяйки, от греха подальше. «Не бойся! Нечего бояться!» «Просто подумал, что мы могли бы поговорить, и...» Его тень покачнулась в дверях, и он шагнул внутрь. В одной руке он держал глиняный кувшин, другой шарил в темноте. Слишком поздно было урезонивать его. Мы с Вечным повидовали многое на своем веку, и у нас был особый знак на случай тревоги. Я выкрикивала слово «Вам!» на нашем с ним языке, после чего мы бросались на утек. «Вечный! Вам!» — выкрикнула я и вскочила с постели. Пристав неуклюже попытался схватить меня, но я увернулась, обрушив на него ткацкий станок, и бросилась к двери. Вечный проскочил у пристава между ног, волоча за собой веревку. И вот мы уже неслись под лунным светом, направляясь как околице. Пока мы бежали, я думала, мы никак не могли направиться в сторону тюрьмы и главной дороги, слишком много людей. Да и рассвет не так далек, но продираться через поля с другой стороны было не намного лучше. Я по опыту знала, что нас легко было бы выследить поутру. И тут я вспомнила нечто, что говорила когда-то моя бабушка, о том, что лучше всего прятаться на самом видном месте. Так что я остановилась у моста, совсем неподалеку от дома моей хозяйки, и мы вдвоем забрались под него. Мы сможем оставаться здесь два, а то и три дня, как раз в том месте, откуда начнутся поиски, а когда они все уйдут достаточно далеко по вымышленным следам, мы отправимся потихоньку в Аранаси. Мне придется оставить книгу и мои записки. Я знала, что Катрин бы согласилась с моим решением. Я запишу все, что смогу вспомнить, когда мы доберемся до учителя. Мы ждали, поначалу в напряжении, а потом ненадолго задремывая. Через какое-то время я решила, что пристав, вероятно, отправился домой спать, допиваясь кувшина. Я свернулась калачиком, сберегая тепло моего львенка всей грудью забравшись как можно глубже под мост. Что-то разбудило меня, словно предчувствие. Я выглянула с той стороны, где встречалась тень от моста и лунный свет. И там, в молочном сиянии, я увидела крошечный серебристый завиток, и свернутый змеей. Какое-то время я разглядывала его, пока не поняла, что это другой конец веревки вечного. Я начала втягивать ее, но тут сверху со скоростью молнии показалась рука. Веревка натянулась струной, и тельце Вечного было вырвано у меня из рук и втянуто на мост. Я мигом выкатилась в темноту. Я слышала, как Вечный хрипит, болтаясь в воздухе. «Да я убью Эх, его!» «Не надо!» «Ты сейчас же пойдешь со мной! Назад, в тюрьму! Обещай!» «Я обещаю! Отпустите его!» И он бросает Вечного в грязь, дрожащего и захлебывающегося. Я спускаюсь за ним, вся дрожа, пытаясь развязать веревку на его шее. Он поднимает на меня взгляд беспомощных глаз, и я беру его на руки, как ребенка, и мы следуем за страшным приставом обратно в тюрьму. Рано утром пристав ушел. Через час он вернулся со старухой и, дождавшись коменданта, повел ее в кабинет. Никто даже не взглянул в мою сторону. Потом женщина отправилась во своясь, а комендант вызвал меня к себе. «Тебя же предупреждали!» Вздохнул он, выпроводив пристава и закрыв за ним дверь. «Я ведь ясно сказал, о побеге и не мечтай!» «Это был не побег, господин. Я убежала, потому что...» «Не побег, но убежала!» «Все было не так, господин, просто пристав!» «Он был пьян, он вошел ко мне, когда я спала, и...» «Хватит!» «Я слышал совсем другое. Есть свидетели!» «Свидетели?» «Старуха видела, как ты убегала!» Она сообщила приставу, и ему, к счастью, удалось поймать тебя, прежде чем... До того, как это сделал бы кто-то другой. Ты должна быть ему благодарна. Но все было не так. Тихо, но уверенно повторила я. Мною владело странное спокойствие. Они оба лгут. Комендант нахмурился, пристально глядя мне в лицо. Но правда была на моей стороне. Он опустил глаза. «Разберемся». «Но пока у меня нет оснований не верить королевскому приставу и почтенной жительнице города. Поэтому...» Грустно посмотрел в потолок, потом снова на меня. «Короче, я должен тебе объявить, что ты признана виновной в нарушении законов королевства, касающихся бегства из-под стражи, и поэтому будешь содержаться в тюрьме как преступница. Столько, сколько потребуется». Я была готова объяснять, возражать, возмущаться... Быть проклят, этот дурацкий городишка с его тупыми полицейскими. Но спокойствие вновь разлилось в моей душе, и я промолчала. Все иначе, чем кажется. Истинная причина глубже. Пришло время применить йогу на практике, так как учил меня мой наставник. «Понятно», — сухо произнесла я, — «преступница, заключенная в тюрьму». «Насколько потребуется?» «Наверное, очень уж... надолго». Комендант с удивлением поднял брови. «Похоже, ты не слишком-то беспокоишься». «Беспокоюсь», – пожалая плечами, – «но не расстраиваюсь». «Почему?» «Потому что это не изменит того, что происходит. Но кое-что другое может. Значит, мне придется кое-что сделать, чтобы это изменить». «Что изменить?» Я спокойно огляделась, и из спокойствия сами собой родились слова. «Мне...» Мне придется изменить вот это. С непоколебимой уверенностью я обвела рукой вокруг себя. Комендант тревожно огляделся. «Изменить это?» повторил он, наморщив лоб. «Тюрьму!» объяснила я. «Изменить придется тюрьму». «Что? Как так изменить тюрьму?» Моя речь лилась легко и свободно, словно бы без моего участия. «Я сделаю так, что тюрьма перестанет быть тюрьмой». Комендант выпрямился, на лице его появилась легкая улыбка. «Ты хочешь сказать, то есть ты постараешься внушить себе, что находишься не в камере, а где-то в другом месте?» Мой взгляд стал холодным, почти стальным, как у Катрин. «Я совсем не это хотела сказать комендант. Я сказала, что тюрьма перестанет быть тюрьмой, и выразилась, по-моему, достаточно ясно. Вы меня не поняли?» «Я понял, понял, что ты сказала, но не то, что ты имела в виду». «И если не поймете, — резко парировала я, — то никогда не поймете, что такое йога и как она на самом деле работает. В этом случае вы пронесете свою боль в спине и все разочарования вашей жизни до самой могилы». Он печально посмотрел на меня, чувствуя, что я права. Как можно было оставить его в таком состоянии, беспомощным и одиноким? Несмотря ни на что, он был моим учеником, и между нами возникли особые священные узы. А еще он был человеческим существом и испытывал боль, а такие узы вообще не имеют начала. «Ничего, все придет», — вздохнула я. «Я научу вас. Теперь у нас времени сколько угодно». Я помолчала, собираясь с мыслями. Мы переходили грань, за которой начиналась настоящая йога, и тут требовалась осторожность. «Вам придется сейчас кое-что выслушать, а потом уже без меня подумать над этим». Он деловито кивнул, словно подобные беседы при таких от необычных обстоятельствах были ему не в новинку. «В своей краткой книге» — я бросила взгляд на заветные страницы возле его локтя — «Мастер говорит, «Мы неправильно понимаем наш мир. Вещи кажутся нам собой, когда они нечто совсем другое». «В твоих словах все меньше смысла». В голосе коменданта появилась нотка раздражения. «Наверное, ты все-таки расстроилась. Может, тебе нужно отдохнуть, подумать. Пожалуй, я позову». «Тихо!» — воскликнула я. Истина только еще появлялась на свет, и заблуждение пыталась остановить ее. «Тюрьма! Да, тюрьма. Она тюрьма или что-то другое?» Он посмотрел на меня обиженно, потом задумался. «Ну да, конечно, как и все на свете». «А что это значит?» Не отставала я. «Ну, тюрьма – это тюрьма. Как она может быть чем-то другим? Это место, куда ты попадаешь, если делаешь что-то плохое, и у тебя больше нет свободы. Ты не можешь выйти за ее стены». «И, конечно же, тот, кто сидит в тюрьме, никогда не ощущает себя полностью свободным, а тот, кто находится снаружи, никогда не мучается сознанием абсолютной неволи. Таким образом, тюрьма никогда не станет волей, а воля тюрьмой, потому что...» «Потому что тюрьма всегда тюрьма!» Выдохнула я, перегнувшись через стол и посмотрев коменданту прямо в глаза. «А воля всегда воля!» Я приблизила лицо вплотную к его лицу. «Или это только так кажется?» Закончила я чуть слышно. Потом я встала и посмотрела на него сверху вниз. «Теперь можете звать пристава».